Так, через 5 минут начинаем. Видите, любимая а, готовится к съемке. Замни. Вот ту пару про протри. Торти. Вот здесь нужно еще протереть. Ладно. Здесь еще, блин, грязно. Сама а вот моя малышка. Короче, начинаем через 3, 2, 1. Отняли. привет всем друзья наконец-то солнечный денек и по многочисленным просьбам снимаем для вас обзор на комара в нашей семье пополнение по про мою мазаррате вы знаете про комара многие не знают подарил я любимой на день рождения комара Теперь давайте разберемся, почему я так поступил, почему у нас такие машины. Ну, во-первых, мы медийные личности, и нам нужны яркие машины. Вот, Мазерати в Киеве встречается редко, комара в Киеве встречается редко. Почему я подарил любимой, да, Camaro, потому что такая маленькая, хрупкая девушка, да, и на комара Я считаю, ребята, что должен быть контраст, да, если бы она была на мини-купере, это было бы ужасно, да. Она маленькая, и она должна быть на большой машине, чтобы был контраст. Плюс она такая красивая, яркая, желтая. Что еще? Она дешевая. Ну, как дешевая. Купил я эту машину за 25 тысяч долларов. Многие мне писали в Инсте, что эта машина их мечта. У многих эта машина висит на доске визуализации. У любимой она висела в белом цвете, у меня даже она висела в красном цвете. Ну что, переходим к обзору? Переходим к обзору? Начинаем. Многие, кстати, мне писали, а что это у тебя такие за номера? Ребят, это простые номера. Просто напечатал на пластмаске за тысячу рублей. Просто цепляешь и ездишь. Пока тебя не остановят, конечно же. Вот и все. Короче, какое здесь преимущество у этой машины? Единственное преимущество. Она красивая. Все. Теперь пойдут минусы, ребята. Она просто красивая. И все. Характеристики вы знаете. Здесь движок 3.5. У меня движок 2.9. Так. Просто красивая. Она еще очень громкая. Да, она еще очень громкая. Все, два преимущества у нее. На этом преимущество ее заканчивается. Так у меня тоже так, на спорт режиме. Давай, пускай. Это просто огромная, длинная дверь. Да, дверь здесь очень огромная. И поэтому вот здесь резинки, чтобы не задеть ничего. Что, вот такой вот ключик у меня. Вот так нажимаешь. Ничего он себе. Он ну, на самом деле, снаружи она намного привлекательнее и круче, чем внутри. Внутри она такая простенькая. Мне эта машина не нравится. Ну, у меня не было выбора. Она мне нравится внешне. Но внутри как бы все, что надо, есть. Он кожаный, удобный, комфортный. Так, тут у меня уже листики. Я маленькая, супер маленькая, поэтому передвигаюсь максимально. И я думаю вот прям над рулем. Короче, я вам скажу честно, вот моя Мазарадь легкая, да. маневренная. Маневренная, есть такое слово? Конечно. А вот это трактор. Это реально трактор. Да, когда Тяжелый, раз неудобный. Когда все во первый раз я, если честно, подрастроилась. Я, конечно, благодарна за такой подарок. Мы уже почти подружились, на первый раз я чуть не плакала. что она безумно жесткая, громкая и тяжелая. Реально, вот мне все было тяжело. И габариты ощущать, потому что я маленькая, низенькая. Она шире и моей. Такой, да, широкая очень морда, такой капот. Но уже почти привыкла. Ну, конечно, Мазерати покомфортней. Зато моя более впечатляющая, и она уже затмила свою. Когда мы ездим вместе, все да, фоткаются все пампулы. с этой машиной, моя вообще там отдыхает. Все дети лет десять, десять, двенадцать, четырнадцать, все мои мальчики. Все останавливаются, кричат Bumblebee, в окно мне залазят, делают селфи, пока я стою на пешеходном. Ну вот если все. бы моя была в желтом цвете или в салатовом? Ну да, просто она очень яркая и благодаря... Выделяется на фоне серых машин, на фоне всех она этих мерсов. выделяется на парковке, так точно, да, мы самые яркие. Зато у меня нету проблемы искать мою машину на парковке среди серой массы. И что? И благодаря трансформерам и Bumblebee в первую очередь все фанаты, все мои, даже американец ко мне подходил и спрашивал за этот значок. С ним я заказывала специально или так оно и было. Все спрашивают, что значок. Так что, оно и было, это с завода идет, да. Да, ну впечатляющий дизайн. Да, это самая красивая машина, короче, mm -hmm. на дорогах. Да, внешне она очень красивая, поэтому именно ее и хотела. А, да. и а хотела. вот здесь салон, знаете, салон такие двухтысячные. Вот такой вот здесь музыкальный центр, знаете, как двухтысячных был. Ну да, как старый, как оплатило. Места здесь мало, но. Места безумно мало. Сзади... Окна нет, да. Вот такое вот маленькое окошко. Да, ребят, если у вас большая семья и много друзей, эта машина не для вас. Это чисто так вдвоем покататься с подружкой или с любимым вот мне. Потому что я как-то подвозила ребят, которые повыше сидел в Фериде, и он полностью отодвинулся назад. И сзади Саша у меня еле вылез вообще. Мы его вытаскивали, я выходила. Потому что места очень мало, окон нет. Самый главный минус это то, что, посмотрите, окно заднее, но мало то, что маленькое, но очень затонировано, и вечером я не вижу вообще ничего. Поэтому мне теперь приходится... Ну это такое, это же смотреть, они от машины ну, зависит. Но, но все равно это неудобные окна сами по себе, манюсенькие. Ну все такое узкое, чисто спортивное Вот, и все очень удивляются, что в такой машине такая маленькая девочка Да, я знаешь, уже рассказал, потому что нужен контраст Вчера даже на парковке у нас дома парень проходил мимо, говорит, ой, какая крутая машина Он уже говорит, девушка, я каждый день на нее смотрю, но не ожидал увидеть вас Такую хрупкую девочку Но играем на контрасте что, рад что рад ты у себя на канале интерес? обзор выложишь да конечно смотрите у меня да оставлю канал своей любимой в описании первая ссылочка да, подписывайтесь там наши влоги да она уже вам подробно все расскажет ну что заведемся ну давай еще раз Ручит. очень громко ты уже привыкла да Фактически, да, если бы я, конечно, почаще ездила, но... А Татчики так, всякие, такой космический корабль. Да, и так как она американская, у меня все здесь в Фаренгейтах, в Милях, то есть все на американский манер. А, еще надо будет поснимать там вечером, потому что вечером прикольно, включается эта подсветка голубенькая. Да, вот я завидую, и... у меня нет подсветки, в мерцах она есть, я так люблю подсветки. Да, это прикольно, конечно, не обязательно у меня отражается на окне ну это бесполезная штука, самая бесполезная да, он мешает мне, потому что у меня перед а вон видно, видно тебе? да, не видно здесь на камере, а мне видно, голубенький ну ладно, ну давай я покажу ну вот там, если вы видите вон голубенький, ну убери руку 0 километров в час ну что, в принципе здесь, ну да, старенький я не возмущаюсь, такой собачек не супермодный, 68 тысяч. Ну я не так много проехала. Но система здесь, конечно, не такая космическая, как в Мазерати, в Мерси. Скромненько такой у меня, старенький здесь. Так все, что нужно есть. Это, телефон, все, Bluetooth, Bluetooth. Я вообще этим есть. не пользуюсь. Да-да-да, блютуз да, да, для Я кусочки, только книги телефон слушаю. Телефон поговорить. Кондер, подогрев. Музыка сиденья, чтобы в попе не было холодно зимой. В принципе, мне больше и не надо, на самом деле. Телефон у меня есть куда поставить. Навигатор. И все. Да. Это, кстати, Мы там... в машинах не разбираемся, поэтому для нас главное минерация. Да, когда я заезжаю на СТО или помыть машину на мойку, мне там начинают спрашивать, какой радиус колес, какой э, расход бензина, какой там двигатель, еще что-то. Ребят, это все не ко мне. Я... Максимум то, что я знаю, что, что у нас двигатель 3,5, у меня в техпаспорте написано, и 320 лошадок, по-моему, под капотом. В принципе, это все, что мне как завестись, припарковаться, ну, и все. Теперь погнали смотреть багажник. Так, открывается у меня багажничек здесь. Тут тоже у меня команда. Круто там. вообще. Но багажник у меня необычный, очень даже функциональный. В нем можно водить хейтеров и всех, кто себя не очень хорошо ведет. Любимый, выходи. Помочь? Да, Здравствуйте. Здравствуйте. И старший деток себя не очень хорошо вел сегодня утром. Так что, что-то ручку мне вырвал. Ну короче, ребят, этот багажник специально для того, чтобы кого-то сюда упаковать. Ну, если, вы можно вдруг, открыть. Да, если вы вдруг проснулись комара, дергаете за ручку, она, кстати, подсвечивается в темноте, да? Дергаете и бежите от меня подальше. Давай я покажу, как это как. Так, закрывай. Видно, вам не знаю Вот так вот дергаете. Потом ее сюда прячете. И сейчас я попробую сам открыть. Да все нормально, вылази. Но для тебя, наверное, все-таки тесновато, но видите, если даже инстарзинг лес. Очень такой вместительный. Давай, вылазь. Давай, дергай. Молодец. Давай, давай, давай, пробуй. Как ты будешь выбираться? Давай, давай, пробуй. Я не и поняла. вот эту вот штуку, видишь, брест, можно высунуть. Прикольно, да. Получается, ребята, все. еле открывая, уже испугалась. Надо ее вытянуть, дернуть. Фу. И здесь включается свет. Так что, а, если классно. что, здесь не так уж и страшно. Ну вот такой вот здесь багажник. Очень вместительный. Я помещусь пару мешков картошки, да, будем ездить на дачу. Да, сначала дачу потом да, купим. Да, купим дачу специально. Ну все, закрываем. Да, и багажник у меня, по-моему, подместительнее, чем салон, на самом деле. Здесь такая ручка. Ну, за мной еще... А ну, не с первого раза у меня это получается. Короче, все понятно. Да. Что-то у меня дергалось, я начинаю. Вс. Все. Спасибо. В общем, за мной еще хоть как-то можно, потому что у меня кресло максимально придвинуто назад. А там уже за любимым не влезешь. Я, кстати, первый раз здесь сижу, кстати, ребят. Ну. Ну что? Я первый раз, когда везла маму, говорю, мам, сиди сзади и смотри в окошко. Но окошка здесь нет. Я... Можно смотреть только вперед. А ну, закрою. Здесь как в бункере, конечно. Как ну, по... но если кто-то такой сядет, как ты, потому что места много, а да, там места вообще да, мало будет. Здесь вообще нету, и у меня кто едет, ноги забрасывают сюда, да. Ну, как бы мне нормально, но вообще машина для... Ну что, технические характеристики, мы уже не будем рассказывать, мы не обзорщики машин, мы видеоблогеры. Так что, если вам нравятся яркие машины, если вы хотите выделиться, эта машина для вас. В движках и... Эта машина больше всего набирает лайков, она у меня лидирует в Инстаграме. У меня, кстати, тоже фотки, ну правда, с двумя. Но да, фотки с машинами заходят лучше всего. Ну и реально, она настолько яркая, что ее видно издалека. И вот сейчас мы снимаем, люди проходят, все останавливаются. И в первое время на такой машине некомфортно, потому что на тебя все смотрят. Вот все смотрят, и к этому нужно привыкнуть. Вы должны об этом знать. Да, потому что сначала я пыталась привыкнуть к машине, она у меня постоянно дергается, там, рычит, я не могу припарковаться, Она на меня уже все смотрят, потому что она яркая и громкая. Но, ребят, ее привлекательный внешний вид, это для меня дополнительная мотивация поскорее научиться круто водить. И не тупить, чтобы не смотрели, как я там еле-еле еду. А наоборот, ездить круто и соответствовать этой машине. Также вы меня спрашивали, вот, как ведет себя моя машина. И теперь в сравнении я уже знаю, что она намного круче. Она идеально просто. Да, она легкая, маневренная. На это было намного легче. Сейчас у меня каждый выезд это не работает. Так как это моя первая машина, я людям отвечал, ну, ездит она, да, нормально себя ведет на дороге. А теперь я знаю, как ведет себя трактор и как ведет себя итальянская машина. Все, на этом заканчиваем. Подробный обзор будет у любимой на канале. Не забудьте да, подписаться. Ссылочка в описании. Первая ссылка в описании. Также там наши влоги совместные. Подписывайтесь. На мой инстаграм обязательно, там много пользы, мотивации, много фоток. У меня много визуализации, Да, визуализация, польза, ничего разрушающего и деструктивного нет. Подписывайтесь на мой канал Инстардинг, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Ну и поставьте обязательно, обязательно, обязательно этому видео лайк. Да сбудутся все ваши мечты. Всем пока.